здравствуйте с вами Ольга Арзуманян и компания идеальный маркетинг наша компания основана 23 сентября 2021 года основатель и руководитель нашей компании Елена Евсеенко а кредо нашего админа честность прозрачность и платежеспособность а наша компания Официально зарегистрирована, международная. Как вы видите, мы с вами находимся на главной странице нашего сайта. Любой пользователь интернета, открывший нашу ссылку, всегда может э, познакомиться с нашими двумя э, самыми основными э, маркетинг-планами. Это две площадки «Идеал М-Мини» и идеал M М-Макси». Почитать наши отзывы о наших партнерах. Отзывы, ребята, это реальные никакие. И также посмотреть презентацию нашей полностью компании. Посмотреть наши документы о легализации. Проверить наши документы. Посмотреть нашу дорожную карту. На сегодняшний день у нас 5 маркетинг планов. И 23 сентября будет старт новой площадки Идеал М-Банк. Завтра Обращаю ваше внимание, ребята, завтра я всех приглашаю на 19.00 на вебинар. Вебинар будет вести наша администрация, наш админ Елена Евсеенко. Будет супер новости от нашей администрации. Поэтому всем, всем нашим партнерам, всем желающим, пожалуйста, в 19.00. По москве ссылка будет на вебинар во всех чатах и также в официальных наших группах ну и у нас есть личный контакт с нашей администрацией и наши официальные группы вы всегда можете добавиться и есть пользовательское соглашение аферта любой может ознакомиться с нашей пользовательским соглашением но для того чтобы стать партнером нашей компании вы, все, вы должны пройти регистрацию после регистрации вы должны авторизироваться и Окажитесь вот в таком вот кабинете. Первый шаг каждого нашего партнера – это нужно пройти уроки по кабинету. Как правильно заполнить свой профиль. Пополнение, вывод и перевод как правильно пользоваться такой функцией, как поисковик, как посмотреть через этот, эту функцию поисковик, просмотреть всю свою структуру, как выставляются брони через этот поисковик и, конечно, управление бронями. Наш бизнес полностью управляемый, и на всех у нас площадках есть брони. Куда вы ставите бронь, туда станет ваш партнер или станет ваш клон – и следующий шаг это заполнить профиль а для чего заполняется профиль профиль заполняется для того чтобы вы имели связь с вами вернее имела связь ваш партнер а и точно также с вами имели связь ваши партнеры Заполняете, прописываете свой скайп, телефон, страничку ВК, если нет, значит нужно ее зарегистрировать. Бизнес без социальных сетей это не бизнес. Мы, ребята, в социальных сетях ведем свои блоги, пишем посты, мы даем рекламу. Продаем свою реферальную ссылку. Без рекламы деньги печатает только Монетный двор. А мы с вами бизнесмены. Поэтому а, у, у каждого партнера, который ведет бизнес онлайн, должен бы, э, быть должна быть одна-две странички в, обязательно в социальных сетях и обязательно YouTube канал. Ну и прописывайте свой телеграмм. Здесь же в этом разделе прописываются ваши оплатежные системы, ваши кошельки, куда вы будете выводить свои заработанные деньги. Мы работаем с Perfect Money Pair кошельком со всеми картами Российской Федерации и пополнение, и точно так и вывод. Если у вас нет или вы не будете пользоваться какими-то платежными системами, то написали 3 нуля и... Нажали кнопочку «Сохранить». Установите, пожалуйста, аватар. Аватар имеет очень большое значение. Наша администрация не любит, не поощряет тех людей, у которых нет аватара, у которых вообще стоят собачки, кошечки и сад цветущий. Ребята, мы ну, не садовники и мы не ветеринары, чтобы устанавливать свои, своих любимых, любимцев вместо своего, своего, своего фото. Поэтому я вас очень прошу, пожалуйста, мы пришли делать серьезный бизнес, серьезную компанию. И поэтому фотография должна быть лично ваша. Здесь в этом разделе всегда можно поменять свой пароль. Итак. В разделе «Партнеры» отображаются партнеры вашего а, на три уровня в глубину. И плюс находится ваша реферальная ссылка. А, какие у нас на сегодняшний день а, существ, есть а, площадки? Итак, площадка. Первая. Это, конечно, наша площадка. Это основная Идеал М-Мини. Мы стартовали с этой площадкой, а вход на нее составляет полторы тысячи. За один круг вы зарабатываете 244 тысячи. Это только одно ваше бизнес-место. И плюс вы выходите в Идеал М-Мини за 15 тысяч в идеал М-мини вход 15 тысяч за один круг, одно ваше бизнес-место зарабатывает 2 миллиона 590 тысяч. И есть выход на фабрику клонов за 10 тысяч. Фабрика клонов там две площадочки на тысячу и на 10 тысяч. На тысячу за один круг зарабатывает ваше одно бизнес-место 23 тысячи, а на 10 тысяч 230 000. И, конечно, наша социальная площадочка Микромани. Эта площадка а, с 500 рублей. Вход а, можно заработать 5000 и выйти на площадку идеал Ideal Mini. А, есть такая площадка Fast Track. Это два стола а, независимых друг от друга. Ход на первый стол 750 рублей. За один круг вы зарабатываете полторы тысячи. И второе, второй стол это на семь с половиной. За один круг вы зарабатываете 15 тысяч. Это уже сами вы решаете, на какой стол вы будете заходить. Итак, следующий у нас на каждой площадке. На каждой из этих всех площадок у нас есть такие кнопочки. Это «Начало структуры» и «Маркетинг». «Маркетинг» можно посмотреть в слайдах на каждой площадке. Итак, мы переходим на слайды и начинаем презентацию именно со слайдов. А что же такое наш «Идеал М»? Это гарантированные выплаты. Вы сегодня заработали. Сегодня поставили на вывод и сегодня же получили свои заработанные денежные, денежные средства на себе, на карточку или на вашу платежную систему. маркетинговый план многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и, конечно, выгодное партнерство. Наше самое главное преимущество. Самое главное преимущество – это, конечно… В том, что мы официально зарегистрирована компания. А у нас нет ни на одной площадке абонентской платы. Вход открыт в любую площадку, в любой стол. Мы работаем с такими платежными системами, с очень надежными. Это Perfect Money, Пайр Кошелек и подключена к Можно пополнять и выводить на все карточки Российской, Российской Федерации. И есть внутренний перевод, который облегчает... Работу АМАН можно выводить через своих новых партнеров. А приходит к вам партнер, вам переводит на карточку, а вы ему переводите внутренним переводом кабинет на кабинет. Какие площадки у нас когда стартовали? Мы стартовали с идеал мини 23 сентября 2021 года. 31 октября 2021 года присоединилась у нас площадка Микромани. 6 февраля 2022 года стартовали наши мини и макси фабрика клонов. 3 апреля 2022 года стартовала площадка идеал М макси и фаст трек 1 июня 2022 года. И 23 сентября 2022 года будет стартовать новая площадка, которая принесет нам очень хороший доход. Итак, ребята, переходим к нашим слайдам. Это, конечно, наша площадочка, а самая любимая моя это площадка идеал Макси. А здесь ход можно входить с полторы тысячи, можно входить с трех тысяч, можно шести. Но хочу обратить ваше внимание, чем ближе вы к столу выплат. Здесь пять рабочих столов, а шестой полностью ваша зарплата. Тем самым вы сокращаете количество приглашенных партнеров. Можно входить на 12 тысяч. Первого партнера пригласили – Идет в накопление 12, 2 пригласили, 7000 получили. Сработала ваша вторая линия 850. Сработала третья, вы 22500 получили. Третий партнер вам дает переход за 24 тысячи в пятый стол. И только с этого четвертого стола вы зарабатываете 37 тысяч. Первый партнер, второй партнер, ваш клон. Летит на третий стол. Это у вас открывается автоматом. Так как он у вас не открыт. Это третий стол. Вы получаете 10 тысяч на баланс для вывода. По, да, Здесь на этом столе получают спонсоры. Подвес. С половиной здесь по, 3, по тысячи получают ваши два спонсора. Вы получаете 10, сработала ваша вторая линия. Вы получили 9000, сработала третья линия. Вы получили 27. И плюс с этого партнера добавляется 2000 в 24. 24 это 48. И плюс 2000 это 50. И за 50 тысяч третий партнер вам дает активацию автоматом за 50 тысяч. Первый партнер приходит что 135 на баланс для вывода. Второй партнер приходит 50 и третий партнер 50. Итак, ребята, с первого партнера у вас активируется идеал М-Макси за 15 тысяч. Вот. Вот это я вам показала, это одну стратегию. А теперь покажу другую стратегию. Сейчас я все это вытру. Конечно, а ну-ка. Ребята, никогда не вытирала. Ну, не знаю даже как, честно сказать. Ладно. Будем... Теперь с э, полторы тысячи, да? У нас за полторы тысячи мы активировали первый стол. И а первый партнер к нам... И что? Больше у нас не рисуется? Вы э, входите за тысячу э, пятьсот. Итак, первый партнер приходит на полторы тысячи. А вы э, У вас идут эти э, полторы в накопление. Второй партнер вам дает... На баланс полторы тысячи. Вы уже вернули свои вложенные деньги. С Третий партнер вам дает переход за три тысячи, а во второй стол. Первый партнер в накопление три Второй партнер приходит. Со второго партнера на втором столе начинает работать реферальная программа. Вы получаете по тысячу, по тысяче получает ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия, это три партнера. А стали один, три, девять вы получили тысячи. Сработала третья линия, вы получили девять тысяч. Третий партнер вам дает переход куда? Да, в третий стол за шесть тысяч. Первый в накопление. Второй начинает работать реферальная программа. Вы получаете тысячу, по тысячу получает ваши а, два спонсора. И клон за за 3000 летит к вам сюда на этот на второй стол по вашей броне. Вы можете брони выставлять под любого вашего партнера. Под партнера первой линии, под партнера второй линии, под партнера третьей линии. Вы все равно получите свои реферальные вознаграждения. Третий партнер. Сработала ваша вторая линия, вы получили 3000. Сработала третья, вы получили 9. Третий партнер дал переход вам за 12 тысяч четвертый стол. Итого. Вы со второго заработали 13, с третьего заработали 13. Это уже 26. И эти полторы тысячи, которые вам вернулись, вот и считаете. Хорошо? Да, очень хорошо. Итак, первый партнер закрыл свой третий стол и приходит на это место. Второй партнер... Как только становится сюда этот партнер, вы получаете 7000, по 2,5 получает ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия 7500, сработала третья 22500. Итого 37000 только с этого стола. Третий партнер вам дал переход за 24000 в пятый стол. Первый. Второй. Клон летит. За 6 тысяч по вашей броне, а сюда на это место, на третий стол. Вы получаете 10, по 3 тысячи получают ваши 2 спонсора. Сработала вторая линия, 9. Сработала третья линия, 27. 2 тысячи с этого партнера добавляется 24, 24, как я уже говорила, 48. И плюс эти 2 тысячи, и за 50 активируется полностью ваш рабочий, э, зарплатный стол. Третий переход, третий партнер дает их переход за 50 тысяч. В шестой стол первый партнер, 35 на баланс, за 15 тысяч активируется площадка Идеал М Макси. Второй партнер 50, третий партнер 50. Итого одно ваше бизнес-место за один круг заработало 244. Круто, да, очень хорошо. Мне очень, например, нравится. Эти, это, эти площадки настолько вот две. Э, я э, все время даю упор и своим партнерам, и сама я приглашаю сюда на эти две площадки, потому что здесь можно зарабатывать миллионы. Ребята, миллионы. Итак, площадка Идеал М Макси за 15 тысяч. То ли вы сами активировали ее, то ли вы перешли с «Идеал М-Мини». Но первый партнер, как только становится к вам это, сюда на это место, эти деньги 15 тысяч идут в накопительный. А вот второй партнер уже вам дает на баланс 5 тысяч, и за 10 тысяч у вас фабрика клонов активируется. Третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Как только первый партнер закрыл свой, пригласил три партнера и пришел к вам, встал на это место. Эти 30 тысяч идут накопления. Второй партнер пригласил три партнера и пришел, встал к вам на это место. Вы получаете 10 тысяч. По 10 получают ваши два спонсора. Сработала ваша... Вторая линия 30, сработала де, э, э, третья линия, вы получили 90. Итак, третий партнер дал переход за 60 тысяч третий стол. Первый партнер закрывает свой второй стол и приходит, становится на это место. Эти 60 тысяч идут в накопление. Второй партнер вам дает, прошу прощения, <свеч> вам дает клона. За за 30 тысяч во второй стол, 10 тысяч получаете вы, 10 получает ваши два спонсора. Не забывайте, что и вы спонсор. От ваших партнеров вы будете точно так и же получать спонсорские вознаграждения. Сработала ваша вторая линия, вы получили 30. Сработала третья, вы получили 90. А вот третий партнер... Он вам все время будет давать переход на следующий стол. Он дал переход вам за 120 тысяч на четвертый стол. Первый 120 накопления. Второй партнер приходит, вы получаете 70. Получаете по 25 ваши два спонсора. Вторая линия пришла, Стала к вам 75. Третья линия пришла, у вас 225 тысяч на балансе. Третий партнер дал переход за 240 тысяч в пятый стол. Итого вы заработали только с этого стола 370, а с этих двух по 130 тысяч. Вот они. Видите, какие у нас здесь заработки. Первый партнер приходит эти 240 накоплений. Второй партнер приходит, это летит клон за 60 тысяч в третий стол. Вы получаете 100 тысяч. По 30 тысяч получают ваши два спонсора. Сработала третья линия, вы получили 90, сработала третья, 270 получили. А третий партнер дал переход за 500 тысяч в шестой стол. Итак, первый партнер закрыл свой пятый стол и приходит, становится на это место и получает 500 тысяч. Второй партнер 500, третий партнер 500 Итак, одно бизнес-место ваше заработало за один круг 2 миллиона пятьсот девяносто. Круто, очень круто, очень, ребята, круто. Итак, следующий – Это FastTrack. Это площадка, как я уже говорила, два независимых стола, о которых вход на 750 и на 7500. Это линейно-шахматный маркетинг. Здесь всего лишь один стол. Первый партнер приходит, 750 на баланс для вывода. Второй партнер, это реинвест этого же стола, идет за спонсором. Вы летите к своему спонсору, становитесь. Третий партнер вам дает на баланс 750. У вас полторы тысячи Вы можете активировать идеал М-мини за 1500. Четвертый партнер у вас 750. Пятый партнер у вас, ваш реинвест опять летит. Открывается у вас дополнительный стол Потому что этот закрывается И шестой партнер Вам опять 750 на баланс для вывода И так будете до бесконечности Вы будете получать по 1500 за один круг А вот с этого стола Вы будете получать за один круг 15000 Второй партнер приходит Вы летите Реинвест этого стола за спонсором Третий партнер вам даст опять 7,5 на баланс для вывода. Итого всего лишь 3 партнера. У вас 15 тысяч. Вы активируете площадку Идеал М Макси за 15 тысяч. И вы будете все своих партнеров всех переводить и на идеал М мини. А с этого стола на идеал М Макси. Круто, да, очень круто. Четвертый будет опять вам семь с половиной. Пятый опять реинвест этого стола. Шестой опять э, будет семь с половиной. Из каждого одного круга по пятнадцать тысяч. Круто, да очень круто, ребята. Очень маленькая. Один стол. Крутись, не ленись. Следующая площадка. Это идеал М. Микромани наши, микромани, вход составляет здесь 500 рублей, и здесь наш есть удвоитель. А что дает удвоитель? Да, удвоитель дает просто два партнера, которые приходят к вам по 500 рублей, они дают переход в этот на второй стол. Первый партнер сюда приходит, у вас тысяча идет накопление. Второй партнер приходит тысячу, вы получаете на баланс для вывода. Третий партнер дал переход за две в третий стол. Как только первый партнер приходит сюда, вам идет реинвест вашего вот этого стола первого, за полторы тысячи активируется у вас идеал М-МАКСИ. А если вы уже там есть, у вас а, активировано, то ваш клон летит по вашей броне а туда на, э, э, на идеал м мини. А вот второй и третий партнер вам дают переходы, вам дают на баланс, вернее, по две тысячи. Итого с 500 рублей вы заработали пять Отлично, да, отлично, ребята. Очень хорошо. Вот такой вот наш, наша компания очень надежная, очень доступная, все везде, все честно, прозрачно. Все, все и э, ребята настолько денежная, я всегда всем и своим партнеров, вы только полюбите, вы только влюбитесь, вы только разберитесь в этом э, в этом маркетинге, ведь нет нигде никогда не ни вообще сколько я смотрю в интернете, там такое бывает, такой маркетинг и не знаю почему туда люди прут Прут на 7-8 семиместных матриц, а они идут. А одна выплата с, этого, с этой матрицы, а они все равно идут. А у нас, посмотрите, какой денежный. Ни с каким маркетингом невозможно сравнить наш маркетинг с любой площадкой. А вот будет старт 23 сентября, очень крутой площадки, ребята, где вы будете доход получать а, даже на пассиве. С вами была Ольга Разуманян и компания «Идеальный маркетинг».